Океаны добра, море счастья земного, В день рождения желаю я снова и снова. Не грусти, ведь года над тобой и не властны. Будь подруга всегда, ты такой же прекрасный.